Бомжиха, он просыпался, слыша этот скрежет, Противный скрип, тревожащий его, Как будто стеклорезом кто-то режет И давит на оконное стекло. Он знал, что это странная соседка, Седая бабка в утренней тиши, В контейнерах для мусора объедки Морщинистой рукой уши буршит. Он часто видел сгорбленный скелетик, Стараясь отвести скорее взгляд, как это что-то прятало в пакетик, такой же рваный, как ее халат. У ведьма, и не сдохнет же зараза. Что бродит, раздраженно думал он, еще подсыпешь от нее проказу. Опять не доглядел чудесный сон. Сто лет в обед и все скрипит бомжиха, не здрасти никому, и не прощай. Живет одна, за дверью вечно тихо. Приличный дом, а тут ее сарай. Он выходил, встречал ее в подъезде, с брезгливостью стараясь обойти. И, возвращаясь вновь на том же месте, старуха возникала на пути. Не дай, Господь, коргу сейчас увижу. И стоило подумать, тут как тут. Ну, бабоюшка, ненавижу, ненавижу, шептал, смывая мылом нервный зуд. Все чаще просыпался от кошмара. Старуха хохотала в темноте момент его любовного разгара вдруг появлялась жуткая наготе. Друзья шутили. Втрескал старушка. Ты поцелуй и расколдуй ее. А вдруг богатство спрятано в избушке? И после смерти будет все твое. И он решил. Однажды утром рано, когда раздался душу рвущий скрип, он выбежал и стал, руг стал ругаться Бранно. Так громко, что закашлял и охрип. «Что надо, а?» что людям спать мешаешь, что смотришь, ведьма, рыщешь по утрам, что все живешь и все не умираешь, и что таскаешь этот грязный хлам. Он больше никогда ее не видел, но навсегда запомнились глаза старушки, что словами зря обидел, и как скатилась горькая слеза.